Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я решил дать жизнь вот этой вот небольшой картине. У меня были остатки вот этого холста. Я уже ее в подготовил. Ну и хочу вам показать, как это делается. Холст довольно-таки старый. Минимально, я так думаю, но минимум это вот 100, если не больше. Вся картина не сохранилась. Вот. И я вырезал кусок и решил сделать небольшую картину и спасти часть этого холста. Так что сейчас я вам покажу, как я это буду делать. Я подготовил рамку, подрамник, вернее сама рамка у меня до рамки далеко разметила холст уже подготовил к натяжке видите уже все отметил и сейчас буду натягивать сейчас натянем холст на подрамник ну, покажу как это произошло сейчас для начала я немножко увлажню холст чтобы сильно не повредить саму краску и сейчас посмотрим сейчас она немножко пропитается ну и будем натягивать потихонечку. Так, друзья. Вот вроде я натянул картину. Хотя это оказалось не очень просто. По причине того, что холст очень старый. И получается, что его натягиваешь, он просто тупо рвется. И я его сильно, ну как, не, не тянул, но все равно он трескается. Пришлось вот так вот в некоторых местах, видите, как все получилось. Но это очень старый холст. Ладно, будем дальше. Сейчас его покрою я эту картину, все-таки думал-думал. Покрою я эту картину матовым лаком потом дальше будем что-то ломать. Вот, примеряем рамку, как это будет выглядеть. Вроде бы меня все устраивает. Ну, теперь сейчас подсушим холст. И попробую картину я, пожалуй, матовым лаком очень старая картина, чтобы она как бы немножко взялась так хорошо, чтобы не развалилась. Ладно, все покрываем лаком. Ну и вот готовый результат. Оформил я картину в рамку. Вот так получилось. Вскрыл саму картину лаком. То есть, видите, как картина хорошо проявилась. Все очень четко видно. То есть, получился очень хороший результат, как для меня. Ну, и сзади хочу показать, как я тоже иногда оформляю, когда у меня есть время. Я стараюсь оформить как бы так, чтобы было людям приятно. То есть, кто как получит эту картину. Ну, посмотрите, как я оформляю ее сзади ничего лишнего подрамник хорошо слежит правильно лежит нет перекосов ничего вот в таком виде можно уже представлять картину людям на этом пожалуй все мне как всегда помогает мой кот миг кись-кись вот видите мигуся тоже следить за этим процессом регулярно. По вопросам покупки, например, этой картины или какой-нибудь другой, пожалуйста, обращайтесь. Я всегда готов что-то предоставить. Ну, на сегодняшний момент эта картина продается. Да? Всего хорошего. До свидания.